А я так чисто зашел на кофе-чайне. Не будет сахарку. Извини, собака, я тебе не это. Здрасте, здрасте. Проходите, проходите. У нас тут э, свободный хороший магазин. Проходите, так, это я поменяю. Ладно. Катана, ты видишь катана? Это победа. Здрасте, проходите, проходите на мосты как говорится, на намасте, на да. Да вы чего? Я же с вами здороваюсь, вы чего такие жестокие, жестокие? Да, это какой-то успокоились. Давайте жить дружно, жить мне. Твою мышь, собаки, собаки, собаки, коты, собаки. Бобик, фу, фу, Бобик, не надо сюда идти. Извини, Бобик, ты сам нарвался. Извините, пацаны, ну такая работа у меня, понимаешь? Собака меня убила, собака. За что? Что, -что я сделал с собаки плохого? Я что сыр у нее забрал или что? Зачем? Было что-то было одно из двух. Все, я персонал, все. Зашел тупо. Нормально, нормально, нормально. Смотри, сейчас он отвернется, смотри. Смотри, смотри. О да, Amazon. Да я просто смотрел. Все, пацаны. Все. Твою ж мать, мать, мать. Возьми. Все кто встал. Мне кажется я опять посидел. Нормально. Изыди, изыди. Вот это хорошо, что у нее патроны были. Я просто думал, что у нее не было потонов. Ие! Yeah. я прошел, да? Все, я ушел? Нет. Можно мне этого льда? Можно? Спасибо. Очень хорошее отношение к клиентам. Великолепное отношение к клиентам. Зайди только. Я, я, я предупреждал. Это что? А я yeah, музыка нормально идет. А вы типа нет, да? Что это такое? Ш что вы делаете? Что за БДСМ обряды? Ладно, я не буду их трогать. Ха! Неожиданность, это мое второе имя. Я ваш сам пересрал, понимаешь, это было страшно. Главное ворваться и не обосраться, это главное. Как бы мне это лучше сделать? Бля, что за скримеры? Ой, извините, пожалуйста, пардон. Бур. Хорошо. А как? А как? Что ж такое? Тапочик заминировали. О, да, да. Это можно. Никак. А, что? а ну гений, гений, просто гений. Все, поехали. Эть! Эй! Ну, просто батька вошел в здание. Все. Мне не нужно оружие. Все. Прием. Клиент в 104 ТХ-стрит. Я понял. Э, Тру, попробуй что-нибудь там. Руки, shift, you can. Да, я могу. Э, все, make sure not б надо... А, все, ясно, я, я понял, все, все, иду на задание. Нет, опять это странная музыка, да что это такое? Это -а, не такое, вот, зайца, все, я заяц, я шоколадный заяц, я врываюсь. А где, а где туалет? Зайцу надо, шоколадному зайцу надо сбросить шоколад. Ладно, ладно, ладно, смешно, да. Да, оценили. Не, ну вы что, это, это слишком легко для меня, это... Это все и это все извини извини опа опа опа ты слепой глухонемой что ли серьезно пацан ты это умри просто Один, один. <си> я так и планировал все все под контролем <си> ну почти а, хорошо, так как на душе стало сразу. Вот этого бы еще. Ладно. Все, нафиг, увольняюсь, нафиг с этой работы, слишком потная работа, все, я ухожу, все, я увольняюсь, все. Он в Don from Hotel. Хотел? Кого хотел? Не меня хотел? Я надеюсь, что нет. Ты кто такой? Ты, ты... кто такая? Кто такой это? Слышишь? Ладно, я, я, я, я слежу, если что, за тобой. Все, если что, я слежу. Я хочу играть за волка. Во, нормально. Здравствуйте, на... Лейте мне виски. Ё! Кто там бушиянит? Успокойтесь. Тупо горохом каким-то шмаляю, нормально. Типа, ладно, а аузишку! Ладно, так, тоже можно... Че за пацан? Ты меня преследуешь или что? Да, да, да, да, да, они не ожидают, смотри. Эть. Да, как я и говорил, они тупо не ожидают. Ложки-чушки. Это извини, конечно, но я пойду. Все. Я справился со своей миссией. Я просто. Я просто красавчик. Все. Ты кто такая? Ты а что? Ладно Это Харри Я тебя знаю Да-да, Харри -да, мы с тобой пили и бухали Я помню О, сейчас начнется мясо Я чувствую Не-не-не-не-не Оп, спасибо Еще один этаж что ли будет Так, семские близнецы Сейчас я вас грохну а -а -а -а. Мой мозг отказывается принимать Что только что произошло все, спасибо, спасибо за сотрудничество. Мне надо этот племёт. извини, пацан. Опа, все, все, пацаны, простите, простите, я так чисто в гости пришел. Это, О, это, я в туалете? Тихо, я в туалете? Тусю в туалете, нормально? Я просто пошутил. Извините, извините. Простите, наверное, я не знаю Он маленький что то там растение Что? Почему ты не Ты не можешь Так, выдхим Аймин Три, четыре, два, тх Есть, капитан, Иду. Тут, собственно, снимался фильм какой-то Да, это декорации или что? Это босс? Это босс Байкер-босс Байкер-босс, это опасно Э, ты мертв В смысле, нет, нифига Вы охренели, мистер? Только подойди, я тебя уж... Так как ты так сделаешь? Ты, ты босс, ты мощный босс Ладно, давай, давай, баркер. Успокойтесь <кười> <кười> Он тоже кидаться умеет Вы чего? Только посмей, мне нож брось. Ага, он идет за ножом, а я его дубашу Все, умри ну... То я понял, я понял, надо использовать тактику Надо не использовать грубую силу Надо использовать тактику Посмей, посмей, посмей мне только Посмей, посмей Посмел, тварь Заканчиваем Да он слишком близко подходит Мужчина, вы нарушаете мое личное пространство Хватит, успокойтесь Успокойтесь и угомонитесь Я не буду подходить к нему Он неадекватный, он же дурак Кто ему нож вообще дал Не давайте ему нож и не подходите ко мне вообще никогда На тварь Это, это, это, ш, что случилось вообще, типа Это, это не конец Не, мне это, типа, не нравится Я все, я закрылся Куда ты пополз? Не надо, все, хватит До свидания, вот именно Все, я пошел, я пошел До свидания, до свидания, все, все Видео закончилось, но ты можешь посмотреть Мое прошлое видео по Hotline майами. Давай UDACI